Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем Resident Evil. Вы находитесь на канале Go Play Games. И у нас э, 21. Что такое 21, я не помню. Я не помню, что такое сыграть? Выживание, выживание плюс награды Ема. что то там веселуха, видимо, какая-то меня ждет. Мне очередная, которая я стопудово не буду понимать, что, как, куда. В прошлой серии мы гуляли по комнате, там загадки решали, дурацкие. Где я? Где я? Прекрасно. Лукус? Нет, не Лукус. <звы> <звы> Привет. Какая у тебя мерзкая морда, не могу. Меня прям <звы> ташнит от него. Камеру поправь, она у тебя кривая. Ну, в принципе, у меня тоже такая себе. Так, вы вдвоем сыграете маленькую игру, и тот, кто победит, выберется отсюда живым. Хорошо, а так. Да вроде взрослый, мальчик, что-то в куколке играешь. Прекращай. Ну давай, заводи шарманку. Не люблю карты играть. Придумал игру специально для вас. Правда, не на фишки играем. На пальчики. Ну давай, я тебе на пальцах объясню, как я не люблю игры. В карты. Так. Он сказал, что отпустит победителя. Ты кто такой? Что скажешь? Веришь это? Нет, конечно. Это же лукус. Вы же играли раньше в очко, парни. Нет. Тяните карты, пытайтесь набрать 21. Не играла никогда. Набрали больше, проиграли. Ага. Помолитесь, и до начнется игра. У меня тут девять или шесть? Девять у меня этот. Сука, ты издеваешься? Ну что ж, Кланси, дорогой, ты первый. Либо тянешь карту, либо оставишь при своих. Твоя цель 21. Ты же умеешь считать? У меня 20? Ну, глупо сейчас что-либо тянуть. Оставляем. Окей, но у него вряд ли будет ближе. Карта про номер это она без повторений. Колода одна на двоих. Он лишится одного пальца, я чувствую. И победитель. Клайнси! Клайнси! Жаль, что там не лукус сидит, вот реально. Это кошмар какой-то. Так, а за моей спиной тоже телевизоры? Он тоже видит, когда он выигрывает. Так, ну давайте рассуждать логически. У меня единица, то есть у меня 12, правильно? А нужно брать 21. Так, он себе брал, значит, у него там что-то низ низкое, да? 11. Ну что я могу вытащить? 2, 4, 5. 6, 7. И что-то из этого может быть у него. И при этом семерка вряд ли у него там. Ну давайте, короче, тянем карту. Пятерка. Мне до 21 нужна четверка. Ну вряд ли я ее вытяну. Тройка уже у него... Uh -huh. Uh -huh. Так, и у него на столе то, что вижу я. 11, правильно? И что-то еще. У него, наверное, какая-то большая карта. Раз он, пацану. Хотел сказать, что ты из серии пятерки, Но пятерку у меня. Значит, наверное, что ты из серии шестерки. И у него получается больше. А, нет, подожди. Если у него там шестерка Или семерка эм, блин, ладно, оставляем Потому что, ну Двойка мне вряд ли выпадет Тройки нету Да ладно, у тебя двойка? Ты серьезно? Ты с этим играл? Нет, у него был шанс Ему нужно было просто тянуть карту Ну, тянем чё? Так, 5, 4, 7 У него что, шестерка там? Шестерка? Так, мне до 21 что нужно? Пятерочка мне нужна, да? Пятерка. Пятерка у меня уже на столе есть. Так, что есть в колоде осталось? В колоде осталось 1, 2, 8, 9. рисковать или не стоит? Вот просто вот... Сейчас вот 50 на 50. Ну ладно, пока need... оставим. У него там мелкая, значит, была какая-то, да? Блин, <свят> двойка! <свят> Его двойка пришла. Мой процент резко уменьшился. То есть там стопудово, а там уже остается восьмерка или девятка ну либо он перебрал он перебрал такое себе go, right? теперь ты меня отпустишь да таковы правил хотел бы я еще немного позабавиться uh, no. go uh, нет мне еще нужно домой к семье еще один раунд Извини, Клэнси, кажется, у нас будет еще один раунд. What? Какого хрена? What? А вот такого. Hey. Hey, Просто добавил кое-что особенное по такому случаю. Мы же поняли, а? Oh. Да ладно, наверняка догадались. Так oh. ты ж, сука! Oh. Oh. Oh. Короче, еще не один раунд. Еще до хера их. Но пальцы у меня хотя бы уцелели. На этой крошке раньше людей казнили. Я ее починил. Теперь на ней казнят нас. Датчики, видите, после каждого проигрыша так усиливается. Вы спросите, ну какие ставки, Лукас? А гляньте сюда. На пределе мощности вы буквально засветитесь отчасти. Знаете что, я думаю, пора поз... э, добавить изюминку. Какую? Что это? Плюс 2. Пока козырь на столе, ставка противника увеличивает. Какой козырь? Что значит козырь? Мы во что играем? В 21 есть козырь? Я не понимаю! Вытягивайте карту 6. Если такой карты нет в колоде, ничего не произойдет. Ах ты, я! Если вам не везет, можете попробовать отыграться с их помощью. Аж! Ш... Выберите козырь для использования. Давай. Добавлю в описании правил открыть рюкзак окей что этот козырь делает ну я не понимаю ну к примеру пока козырь на столе ставка противника увеличивается на два какой козырь или это именно эта карточка называется козырь Бля, я ему двадцатку дала уже? А, даже больше! У него перебор! У него уже перебор получается, да? Так, тянем? У него здесь. 10... Okay. Ну, у него по-любому перебор уже, да? Ну, если у него дв дв двойка, ну, получается, десятка за два у него, у него уже двадцатка. Даже если в соседней единице, единица, да, картика, или как оно работает, я не понимаю. Ага. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Использовать козырь, оставить ее, нынешние карты. Ну, давайте оставим пока. Да? No, no! А как? Я не поняла, как эти козыри работают. Вот серьезно, я не понимаю, как эта херня работает. Что значит козырь? Если бы я знал, я бы, конечно, взяла бы еще карту. А как кол? Чего? А ставка удваивается. А, ставка. Это все. Вытягивает карту 5. Если такой карты нет в колоде, ничего не произойдет. Блин да. Окей. Так, у него там тоже что-то. А, Просто ха А чё это я? Умри! Дай карту! Чёрт! Значит, у него там мелкие, блин. У него все мелкие. Я как раз и понадеялась, что мне попадется мелкая. а у меня живите, я даже ничего не могу использовать. Ни пять, ни шесть, вообще ничего. Нас оставляем. Блин, у него единица пришла. Я говорю, у него все мелкие. Я думаю, у него теперь перебор. Хотя нет. Одиннадцатый у меня. Пятерки, восьмерки. Я сомневаюсь, что у него девятка. У него какая-то мелкая карта. У него что-то из серии 1, 2, 3, 4 и 10. Ну, ладно. Конечно, ты посуешь Семерка? Тогда оба получают разряд! <связывая> Ох, это логика Лукаса милиса подожди чуть-чуть, доченька Папа сейчас вернется Возврат возвращает в колоду Вашу последнюю открытую карту Ага Это хорошая, кстати, тема Ну, берем Тянуть У него девятка То есть сейчас единственная карта, которая мне может все попортить Это получается десятка, одиннадцать не мне может что-то попортить И все Да? Ну, семерка, окей. Шестерка есть, пятерка есть, четверка. Блин, там остались, значит, тройка, двойка, единичка, да? Которые вот единственные мне нормально заходят. Но ну, если я их буду использовать, ну, давайте попробуем. Хотя сейчас смысла нету. И что у него может быть? Какая-нибудь из мелких карт. То есть, опять же-таки... Один, два, три. Вот стопудово там один, два, три. И он выиграл. У меня пятнашка. Пять и шесть. То есть я даже вытянуть не могу ни пятерку, ни шестерку. Но я могу скинуть последнюю карту. А смысл мне это делать сейчас? Это лучше сохранить, когда уже на финише будем. Правильно же тем более, у нас поровну получается. Ну, давайте оставляем. Я надеюсь, у тебя там какая-нибудь семерка. А, здесь я Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно, пока держимся. Что тут? Последний открыт. Отлично. Аж целых две штуки прилетело. Мне нравится. Так десять. У него шестерка, да? Так. Десятка. Шестнадцать уже. Ну, давай тянем двойка у тебя 4 четыр... и пятерку у тебя там пока козырь на столе ставка увеличивается на два. он готов меня жахнуть. а я буду тянуть Так, чтобы он получил 21, ему нужна пятерка. Пятерка у меня. Значит, что там может быть? Тройка. Он тогда получается ближе. Может быть, четверка. Двадцатка у него получится, да? Так, есть семерка у него, может быть, тогда он перебрал. У него двадцатка, значит, наверное, да? Ну ладно, оставляем карты так. Что делать? Двадцатка у него? Строй. Девятнадцать. У меня 17 было Отхерали! Мне же вроде бы шестерку дали, нет? А, прям вот так вот, да, со мной? Тебе пизда Короче, сейчас и будем по полной мы Так, у меня пятерка, что мы можем сделать? А, если мы возьмем еще, вытянем пятерку, нас будет десятка. Так у нас будет шестнадцать. Стоит ли оно того? Давайте пока будем тянуть. Если что, у нас мы сможем... Вот это почему. Возвращает в колоду вашу последнюю открытую карту. Возвращает в колоду последнюю открытую карту противника. Опа, все, поняла. Ну давайте тянем карту. Так, если я его сейчас жахну, то это будет уже посмертно. Все, я поняла, как это работает. Ну, давай, тя тя тя тяну харту. А вот так вот ты хочешь, да? Сейчас мы с тобой поиграем. Пасуешь, да? Сейчас мы с тобой поиграем. Так, во-первых. Убираем. Во-вторых. Выкладываем это. В-третьих. Вытягиваем шестерку. Я надеюсь, что у него нет шестерки. Карты шесть в колоде нету. Тогда есть смысл тянуть пятерку. У нас будет тогда двадцатка, хотя бы двадцать. Отлично. Блин, а он же ведь тоже может что-то делать. Я что-то как-то и не подумал об этом. А почему ему опять одиннадцать пришло? Алло? Так нечестно! У меня там шестерка получается Кажется Хофф, только что выиграл утешительный приз no, no, no. Прости, чувак, прости, прости, это не я, я не хотела Это все Лукас, сказал, урод и так далее все, Лукас, отпускай. Отпускай. Мне не нравится эта игра. Я не умею в нее играть. Все выкинь. Он мертв, он же мертв, мать его, да? Нет, он еще дышит. Ладно, Клэнс, ты сейчас выиграл. Придется тебя, А? чтобы не провалиться. Погляди-ка на Хоффмана. Я Хофан. Я в полном порядке. Давай-ка сыграем еще раунд. Сука, козлина. Ты слышал? Хоффман, живучий ты сукин сын. Как он сказал? Сыграем еще один раунд? С Сука, что у тебя с мозгами? Ты обещал мне отпустить? Я псих вонючий, отвечай. Ч да, это несправедливо. Я, я уже не хочу играть. Я не люблю карточные игры. Я только в покер могу играть. Мистер Пила Так, вот он расстояние до Хоффмана А вот расстояние до тебя, Клэнси Зашибись Это будет твоя ставка Просто представь, что это массаж Типа шиатсу Ну иди сюда, я тебя промассажирую хорошенечко Твоим же массажером, блин Тебе-то в кайф подонок, да, в кайф. Так. Ставка противника увеличивается на два. Отлично. Тянем. Господи, меня сверлит, что ли? Задолбали сверлить. Надеюсь, вы этого не слышали. У него треха, зашибись! 1, 2, 3, 4. Все на столе. Пятерки нету. Шестерки не вижу. Семерку у меня на столе. Единственные карты 5, 6, которые могли бы мне помочь. Еще есть в колоде э, 10, 11. Это то, что может мне повредить. Ну, 14 это вообще как бы, ну, такое себе. Ну, давайте рисковать. Я не люблю рисковать, но тут как бы мне хочется закончить игру быстрее на самом деле. Хотя учитывая, что если оно будет кататься туда-сюда, мы не закончим. Тут я боюсь тянуть нельзя. Тут все будет подстраиваться под Лукаса. Лукас будет выигрывать, я боюсь. Мне так кажется. Какая-то вот из этих еще четырех карт. 5-6, которые 10-11. Какая-то из этих карт у него вон там вот. Если там пятерка или шестерка, блин, у меня остается только одна карта, которая может мне выпустить нормально. Из трех. Это как? Так. Ну, пасуем, что делать. Он получается по-любому выигрывать. Возвращает последнюю карту противника. У тебя там нет, не может быть у него перебора. Тогда тянем карту. 19. А, девятки еще не было. Да. Нормально. Пасую. Я тоже пасую. <Йо> я <-мая>. моя. <т nets> я не знаю, как я выживаю в этой игре. Просто я не знаю. Мне эта игра не нравится. Что мне там прилетело? Противник вытягивает оптимальную карту. Противник вытягивает оптимальную карту из колоды. Это типа по... Это вообще. Как? В мысли? Это типа мы ему помогаем. Так, у нас 10. У него один плюс что-то. Конечно, еще ты попросишь. Теперь у тебя 8. Не будь эгоистом, дохни уже. Давай, карт. Опа. Так, ну тут мы стопудово выигрываем. Может, ему удвоить? Хотя смысл? Удвоить. Сейчас у меня два, а потом будет четыре, да? Еще два раунда у нас останется Это прям, ну, отстой А что у нас осталось? Возвращать в колоду вашу последнюю открытую Вашу, мою, то есть Да, ё -моё. Так, ну мы вот это вот оставляем Сука! Вот я бы сейчас поставила бы Hit me. Нормально. Должны выжить. Должны, должны, должны, должны. Должны. Но! А! -а, -а! Скажи, все равно ничего не стоит. Подумай о моей жене и дочери. А, а вытягивает карту четыре. Как это будет прям вот хорошо? Ну давай, тянем карту. Чего? Ты вытащил козырь. Опачки. У него что-то, видимо, там, да. No У него 11 и 10? Ну-ка. Нет. No Сейчас убираем последнюю карту. <laughs> Надо ее убрать. Так, и берем. Ну, мне кажется, у него двадцатка. Я не вырулю отсюда. Хотя! Что там есть? Два, три. Ага. Одиннадцать там есть. Девятка там есть где-то. И у него какая-то из карт. Ну так как он не берет больше, я думаю, у него либо девятка. Скор... У него девятка получается, да? У него девятнадцать. А как мы можем ему под... поднасрать? А мы можем так сделать? Не знаю. Ну, я в любом случае, я так думаю, я тут проиграла, да? Девятка, да. приветики я, я ему еще подкинула двочку, но мы в любом случае просто про просирали там колоду вашу последнюю открытую карту так 18 18 18 18 что мы можем сделать мы можем, кстати, троечку. А, троечка у него на столе лежит, не получится. Блин, да что ж такое? Насколько слышно, блин? Сверлит, капец, блин. Ну, не знаю даже. Наверное, есть смысл оставить. Он сейчас будет набирать, да? Одиннадцать. Отменять он будет? Пока эта карта на столе побеждает набравший ближе к двадцати четырем, заменяет карты, стребление к уже лежащей на столе. Хера себе! Блин, тройка, четверка у него на столе, да? К 24. То есть у него уже перебор. 1, 4, 3. Это у нас сколько получается? 15, 18, 12, 20, 21, 22. 23. У него пятерка, получается, лежит. Пятерка? Или шестерка? Или семерка? Ну давай тянуть, что делать? Пятерку у меня тогда. У него либо шестерка, либо семерка. Ну ладно. Сука, шестерка, двадцать четыре у него ровно. Где такие правила вообще, Да-да-да, вижу, вижу. Последнюю открытую карту противника. Так, у нас 10. Ну, берем. 18. Ой, как же ты надоел. У него десятка там, что ли? Десятка или девятка у него там? То есть что-то такое. Что мы можем сделать? Мы можем... Блядь, тройка у меня уже есть. Мы можем его карту убрать. Сделать вот так вот и блять. Да, нет, да, да, да, Can да. You... Конечно, ему козырь пролетит. Я не могу больше набирать. Я вообще сейчас не могу ничего делать. Да, возможно, где-то есть единица. Да, вот единица уже есть. Двойка там, да. И все. Единственное, что мне может помочь, это двойка. Я сейчас будет себя набирать. Два, одиннадцать, десятка, семнадцать. Нормально. Все. Сдохни уже, пожалуйста. Но... Ну? Что ж, так тянешь-то? <служивание> И брат, не чай стоял. да да да да да А чё он так далеко ездит? Что там? Ставка причина время увеличивается на два. Кстати, а мы можем сразу два использовать? Подождите-ка, дайте я подумаю. Дайте я подумаю, подождите. Так. Мы семерку, да, тут получим? Это будет у нас 19. Нет, сейчас. Блин, да что ж такое? Давайте тогда возьмем okay. пока. Использовать сейчас или нет Сразу две штуки Я просто боюсь, он тоже Он очень неплохо пользуется козырями Если мы сделаем вот так вот Выдаляет последний козль, положенный на стол противника. Блин, скотина. Но! Но! Делаю с Хофма на котлету. Мы выиграли. Ура! Не люблю такие игры. Вот покер люблю. Причем на интерес люблю. Не, ненавижу now, на деньги игры. Right? Или на что-то вот такое серьезное. <laughs> Все, конец. Да, отпускай меня, козлины. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Теперь ты меня отпустишь? А ты ловкий сукин сын! Что ж, ты меня так впечатлил, что получишь дополнительный приз? Только не говори, что еще один раунд. Ой, отстань! Отстань! Не хочу, нет! Боже, пожалуйста! Да, что-то меня самое это как-то. Твою мать! А что, все? Глаз в небе получен достижение. Это новый режим для игры 21 режим игры выживания. Короче, как-то так. Как-то вот так вот. Не люблю я карточные игры всякие на, на компе. Нет, есть прикольные. Я как бы ничего не это самое. Я вот лично люблю покер. 21 как-то мне не особо эта игра понравилась. он такая, такая, такая. Вот. А так, всем большое спасибо, что были со мной. Что смотрели меня. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. И всем до встречи в следующих сериях. Все ссылки будут в описании под видео. Спасибо. До свидания.